всем добрый день это я надеюсь вы уже посмотрели омут потому что если вы не смотрели то посмотрите иначе здесь вас будут ждать спойлеры да и вы просто нифига не поймете на самом-то деле давай это интервью <кхм> не хотите попить вот это и ставок там должно быть что-то... Так... А-а-а! Опять моча у них постоянно моча в этих... коробочках вот-вот-вот хочешь пить? хуя ты затянулся сакшен? пей Пей! А теперь знаешь что? Что? А, подожди Жди-жди-жди-жди-жди Целуй пипиську Пипиську целуй Ты её ещё сам поцелуешь Целуй пипиську Чего вот Тюсаку в небо летает? Боже, Тюсаку в небо летает в Видео в цвете Чего? Чего? Слушай, можешь э, взять и сделать баллон. Э, э, скачать баллон. И мне кажется, надпись О2 надо сделать. Где? По быстрому. О, да. хуя тут заеб заебался. Так. Или, или, или, или. Два маленького. Или вот так. Делай два маленького. Да, да, да. Сейчас, это кажется, как будто это D. Z, в смысле. Давай вот так. Или. Вообще разницы нет. Так, так, так. Ой, я думаю, вот, норм. Да, вот так вот. Да, мы таран, О, во, во во все, все, все, все. Да, да, да, да, супер. Фистинг, фистинг, фистинг your юр. Gimme, gimme, gimme. Давай сделаем гачи э... ремикс. Ну что? А, да, давай. А, на аббу да, это же аббург. Я не знаю, кто это. А, это лучше... Это вообще, послушай... А, у тебя... ты слышишь? Ты смотришь мою демонстрацию, да? Ну, я слушаю. А, а вот это знаешь? Я не знаю, какая молния. О, о чем-то. Сейчас. Ну ты это точно должен знать. Я сделал одну доску. Давай по-быстрому сделаем еще другую, типа с другим скинчиком. Сейчас я выделяю твои баллоны. А, да, понял. А, я ж могу. Я что даун, что ли? Нет, не даун. Куда? Не... не знаешь, знаешь. эту песню? А. а, ну сейчас поймешь, сейчас поймешь. А, тут песик залетит. Чего? Тут к нам песик залетить хочет. А, ну, я думаю, что ему... Ну, то, что серф тема... Его ему ничего ни о чем не скажет. Можем демки вырубить. Это, и, это, я, это мы мне просто проект делаем. Давай. Я, я, я, типа, да. Да ну, можем деньги вырубить, и переговариваться с шифрами, типа, так. Так, стада. Неплохо я залетел, слушайте. Вы тут русели разглядываете полосатые. Да. Да. К, к лету готовитесь уже, да? Да. Я лекарство принес. Мутация грызет динамо Бутылка водки сияйной два тьме В злукой водки улыбнулась мне Эта ночь мне покажется Снова... С бутылкой водки мы снова вдвоё Посмотри на бутылку водки Похоже? Как две капли воды <смут> Давай <реш> <реш> встань, встань я вместо Встань него, просто я хочу это посмотреть, как-то увидит. Прям чтобы его не видно было. <реш> Сука. <реш> <реш> Ой, <это> идеальный кадр. Не <реш> нравится <реш> или, или тут в, этом, в этих шейдерах есть Ambient наклюжный? Что это? <реш> Глобальное освещение. Возможно. В смысле, знаешь, прям как RTX вот такие зачатки. Да, я думаю, да. Видишь, Это... у тебя вот просто... Посмотри, как у тебя интересно здесь сделано, что у тебя тени, они прямо как рассеянные, как вот... Просто джекер. Сука. Оставим. Да ну, <смех> почему не зеленый? Бери зеленый. <смех> Пропиши ноль. <смех> Ой ноль. Сейчас. Да <смех> Непрозрачный. А, черт, God God Сейчас спустись вниз к Не, так пересвет. 6. Да. <смех> <Шесть. смех> Я понял. Тебя. Я тебя понял. Не, ну по-моему, вот так хорошо. Очень приятно. Насыщенность может чуть повысить. У тебя ярких источников света нету, но ну, не сильно, конечно. чуть-чуть, <смех> чтобы она. Да, вот такая вот яркая. 03. Да, вот очень приятно, смотри. Да, мне нравится. Такой э, желтый здесь, синий здесь. Да, это классное ощущение. Челик, ты, ты смешонок. Почему у тебя нет? Это, это стандартный шрифт Windows. Ну вот в том-то и дело, что, наверное, все таки не стандартный. Нет, стандартный, отвечаю. Я, я реально изучил этот вопрос, он стандартный. Просто видео, видео, видео, видео типа... Может, его снес? О, кстати, О, норм приятный, шрифт. Приятный шрифт, да. Соосный. Да-да. Я считаю, надо, надо записать уже... Погружение. я знаешь как сделал я сделал mm -hmm. так что они долгое время просто спускаются и про я просто хотел знаешь сделать фокус на то что они спускаются там подпунить атмосферную музычку но они Фиром. же еще им же еще очень долго нужно болтать они еще минуту они... болтают они смотри они спускаются сначала просто знаешь это такая неловкая пауза такая а потом один из них типа такой типа, ну, типа снимаешь типа, да. mm -hmm. ну хорошо может знаешь, как сделать? Вот такой вот челик, ну ты что в камеру-то взлез? Творюка, кончена, а что она светится там? Так она же будет также светиться, вроде. Я понимаю. Блин. блин блин блин. Блин-блинский. Давай я сейчас перезайду, посмотрю, когда будет выглядеть с нормальными блоками. Да, давай. Ну что, может быть, все не так плохо будет. на это надеюсь. А, слушай, не так критично, как я думал. А ты спустись вниз. <с <с <Dort> Гасить плюс убивать вот это такое. <с...> Реально. <с...> Погоди. Социальный эксперимент. Бежник спрашивает, о чем мы делаем. А мы делаем... А, ну, я сейчас немножко меняю... Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Вот, я немножко меняю... А, стрим. Ну, сейчас вот смотрим а, на результат, чего получается у нас в машине. Машине... Сериал по Майнкрафту. Только сериал за одной серии. 10 минут. Да, это... Ну, объективно машина. Да, так это и называется. Ну, слушай, не светится. Нормально. Ну, не, не критично, то есть. Да. пока. Вот а почему он, он кстати, мас без масок? Что, кстати, а почему я не реально без масок? За что такое? <с> <плат> только заметил, жесть. Да, хорошо, что сейчас заметили. Ладно, потом напомнишь, отправим. Вот, хорошо. О, он, неплохие, <-up> кстати говоря. Ну, за проблема, знаешь, в чем? Вот в чем. Вот просто <му Evet> тварюка. Ля какая тварь, смотри, просто хрень просто собачья. Вот, вот реально тварь. Ну, мы можем просто по поубивать всех модов. Но они светятся, как тварюки. Соревной Ну-ка, ну покажи. Причем при, прикол в том, что челики-то сами не это. Темные. А, -а, -а, а! Вот, это, это и это напрягает. Вот это вот очень плохо, вот этот просто кал, который сейчас показывается. Не, а то тоже не очень. А, жесть. Ты вот, так гринж. Я как? тварюка какая. А? а почему так? Пусть он это пофиксит. Ладно, я понимаю, что он не может это делать. Так, а зачем ты базаришь, если ты не знаешь? Так, знаешь что? А что делаем? Мы просто играем. Ладно, я предлагаю, короче, забить хуй на этот кадр. Отснять его потом. Именно Когда мы разберемся. Другими. Именно, знаешь, с другими шейдерами вас снять, да. Да. Так, какие у нас И... были, а куда? Мы просто играем в жизнь. Куда шейдеры проверить, да? но Ну не, они нормально, мы с ними снимали. В смысле, а... Люма шейдер. А, Люба. Ты проверял? По да. Они под водой не очень выглядят. Короче, что хотел сказать. Есть еще один вариант, он более радикальный. Это просто убрать ему вот этот баллонный ласт. И как это прикрепить? В плане. Это будет абсолютно нереалистично. Угу. Это будет абсолютный кал. Угу. И мы... Может быть... А нету других модов. Нет, я реально это единственный вообще, который существовал. <связано> да я учитываю, что это не мод, это структур блок. Я знаю, фленс, вот эти вот все, где есть 3D-броня, они будут багать с модами на анимации. Как это решать? Ну, никак. А, <связано> what the fuck, мичемолод, это пак. А. Челик такое позорище, мляхомуха. Серьезно из-за этого что ли было? Только скажу, что из-за этого? Нет. Не из-за этого. Надо меня обманывать. Так, не ну объективно, ватафак. Почему эта хрень светится? короче, жесткая проблема небольшая, я не знаю, так, как, это, как это работает. Смотри, у них маски я сделал, но почему-то у одного она светится, блять, а у второго не <Свяк> светится. <Свяк> как, как это работает? Блок, но... может загуглить блокбастер. А это светится предметы на челиках. Окей. Сейчас. А. Да я сейчас, я, я прям к, на канал зайду к этому. Сейчас. Blowing items on characters. А это наверное не будет Бастер, слышь Это именно. Хотя нет. 6 Шесть. Wow! Вот это да. Ламба или Фера? Ламба. А нет, наверное, все-таки фера. Попробуй. У меня проблема. Ламба. Если что, всегда можно узнать у самого создателя Момода. Да. Мы да. сейчас да. это и <смех> узнали по факту у него. Да, но я, кстати, зашел к нему в Discord. Посмотрим. Если не решится проблема, можно будет написать э, в чат, типа спросить у может кто знает. Светится! Внешний вид светится, видишь? Я вижу. Проблема в том, что это актеры, это не блок модели. Видишь, это все актеры. А блок модели тоже есть. Вот. Где? Вот. Внешний вид, вот это блок модели. А! Это empty. Хорошо, а зайди сейчас в блок модели. Есть у меня одна идея. Какая? У меня есть приложение типа магика воксел. Hello. Мне Макхорс написал Hello. Ха, прикольно. Не, он... Не, реально, он классный. Не он классный человек. охренеть Что? Что там? А, он по-русски отодел? Что? Он русский! Не, он, по-русски. Он... Или да. О, это офигеть. Лол. О! Предоставляет. Л лол. Офигеть. Классный чел. Че он на сетонце? At the moment, I'm very busy and I didn't think Че? Объ... объективно, чем это хуже? Вот факт. Это ничем не хуже, это даже лучше, во-первых, а во-вторых, я тебе скажу то, что а, мне кажется, с ними будет даже легче работать. А, два. а три, а, Ну, не знаю, в 3D моделить гниль сложнее, тебе, наверное, проще, да. Тут, ну, знаешь, чем еще большой плюс? Тут нету ограничений, там, 32, вот этой вот хрени дурацкой. А, ну это да. Вообще. Тоже, тоже в том числе. Где камера? Меня видно Сейчас а, видно. Короче, э, если нас смотрят, ну это очень важно, если смотрит Макорс и Андрюксиодит. Андрюксиодит, а он андрюксиоид Мне кажется, его Короче, зовут Андрей. Да. Короче, вам большое спасибо за создание блокбастера, минимум эфир, вот этот мод, Морф, метаморф. За все эти моды просто. Реально очень крутые, очень крутые моды. Вы большие молодцы, вы крутые. То есть тебе заплатили это, так понимаю. Нет, это лично, это реально, я так думаю. Потому что если бы не они, реально, никакого, никакой эпохи бы не вышло, отвечаю. Да. Никакого бы, не там... ни, никакого бы омута сейчас не вышло. Никакого омута не, да, не вышло. Мы, кстати, мы спалили название Ты ним. Тоже все, ты уже кушаешь что ли? Да, конечно. Правда? Да. Хорошо. Я драмик хихал. Жося, но это, не, но это не для этого. Вы говорили про то, что, чтобы перезагрузить модели Vox, а не для этих структур. Там нужны отдельные папки для отдельных моделей. Так, не понял. Ты сейчас смотришь наш стрим? Что? Понятно. Ну да, я понял. Я separate orders. Забавно. <связывая> Это не сериал? Да. Можешь мне поставить у к себе? То есть... а, <связывая> как пришла идея сделать сериал? Короче, э -э смотри. Мы смотрели видосики. Мы, то есть я, Никита и Жоси, мы сидели, смотрели видосики на ютубе. Uh -huh. Мы наступаем на видос, который называется, типа, э тест на талософобию. Вот так вот. Uh, можешь даже загугли, там, типа, талософобия тест, вот, да, вот как -то так, вот, как-то так называется. И там просто видосики, где показывают морскую глубину. То есть, и есть такая фобия, наз... ну, называется талософобия. Боязнь глубины океана и его обитателей, и мор... ну и получается морских путешествий. После этого мы наткнулись на ролик Субмеханофобия. Это боязнь погруженных или частично погруженных водопредметов. Нас таке. Впечатли... Ты все запомнил. Да. Uh, нас так впечатлили эти картинки, в том, что они, не в смысле, мы испугались, а они показались нам настолько атмосферными, настолько завораживающими, что мы решили. Что мы, я, я, мы сидим просто, и в один момент я такой думаю, блин, вот бы это экранизировать и такой. Да, точно. То есть, по факту, идея И, и как-то вот так вот. Да, мы подумали про то, что, типа, как бы это было максимально стремнее, максимально э, некомфортнее зрителю, в хорошем смысле, смотреть на эти пучины, и просто нужно принять тот факт, что это, простите, все таки Майнкрафт. Ну да, к сожалению, чем богаты, но тем не менее, мы стараемся делать эту атмосферу. Да. И, кстати, сколько мы уже сделали? Наверное, процентов 40. съемок. Да, не, ну 135 где-то вот так ну, mm -hmm. а, И вот когда делаю эпоху войны а, Я я, а, запариваюсь над, каждым, над каждой мелочью, каждый моментик прорабатываю Потому что этот проект сейчас самый крупный как, ну, В моей как сказать, карьере, в моем портфолио Самый крупный, то есть он прям такой вот, прям, ну, мощный и, а, и на это уходит много времени Я каждый кадр уже знаю реально наизусть и когда ты уже делаешь финальный просмотр, то есть ты уже все сделано, смотришь финальный просмотр. Ты просто... Я смотрю и вижу какое-то дерьмище. Я просто думаю, капец, я сделал хрень просто собачью. Это никому нафиг не понравится, потому что мне это не нравится. В таком деле важно мнение людей, которые не видели ни одной секунды. Поэтому я чаще всего эпоху никому не показываю до ее, ну, такого прям... Ну, полуготового состояния, когда можно ее уже посмотреть вот так. Потому что так человек посмотрит все в общем и оценит здраво. Как зритель, который ни разу не видел. Потому что я не могу. Я смотрю, и вижу полную хрень. У меня ощущение, что я сделал просто дерь... кусок дерьма. Но. Но люди, люди оценивают. Ну, типа я вот Саша, Никите, я еще и Жоте будут показывать третью серию. Когда закончу. Мне она будет не нравится, но они таки скажут. О, это круто. Все. И типа можно будет выкладывать и все таки вау круто потом проходит время я отношусь к серии нормально я вижу что она хорошая но ближайший месяц я то есть, точно не смогу на нее смотреть даже близко это знаешь когда слушаешь крутую песню каждый день по, ну, по 10 часов сутки моя Хотя мать так, так умеет иду я по улице иду и мне короче в ботинок попадает камушек маленький так Интересно, а если вот этот камень, это не просто камень, а это, короче, как, типа, такая мини-планета, которая ну, жители там нормальные, но для них время очень а, медленно. А, я тоже, я, я о том же самом медленно. думаю. Типа... А, для, них, для них время очень медленно идет, и каждый раз, когда я наступаю на ботинок, они умирают, у них жизнь начинает заново. Типа, вот, вдруг вот такая фигня. У меня мысли типа... такие появляются почти всегда. Знаешь, у меня сейчас только что промелькнула, знаешь, какая мысль? Uh, допустим, какой-нибудь человек-паук один, но каждый кадр проклят. Проработает. <шкус> Он, Он на секунду превратился в какого-то аниме-зяблика. Да. Реально крафт. Слушай, реально крафт? Вау, вот это да. Где нашел такое имя? На помойке. <сес> Сейчас. <сес38> это... <паешь> Короче, 5 часов 5 минут не а, а, а. Слышь ты меня? А, а, а, а, а. <связывая> да, все, не двигайся. <связывая> в общем, всем спасибо, кто присутствовал на стриме. А сейчас тебе. <связывая> <связывая> вот, дальше. По-моему, у меня мелкого была мысль, что э, кораллы это как грибы, только подводные. Знаешь, знаешь биологи, которые сидят в на нашем стриме, сука, дай <связывая> ему только подпустите меня к нему. <связывая> что происходит? Что не так? Посмотри, демку. <связь> ты видишь, да? А если ты рядом... Я, пост... я, я, я, я Ну что ты, братишка, притих. <связь> да Симен залита в груди. <связь> не можешь не ни свалу нестик. Ни <связь> Сука, как хочется, Дэк. Дарил слышь столько добра. Варил, валил войно столько бабла. Думал лишь ты и она Смотри какой кадр, мне кажется <смех> он прям на превьюшку Давай показывай На превьюшку? Ну смотри какой красивый Я просто говорю, что условно ну, типа, кадр какой -то. Ну да, прикольно Шервец Ашкира А туда я вас тут тоже У вас очень классный язык Я бы хотел его изучать Но Посмотрим. У меня нет времени так это не Черик, это, это не серия, это... А мне кажется, про... он происходит. А, ну просто, если ты говоришь про то, что мы снимаем... На, на, ну мы надеялись на этой неделе, но я думаю, мы на этой неделе сможем выпустить. Я тоже надеюсь. Да? Да. Yep. Ты просто супергерой в маске. А снять ее? Кто то без нее? Ну, ты точно Джорджа. А я? Базару, ну. Абсолютно Похуй. Похуй Сейчас, блять, гений нахуй Всё. мысли Это ты, Пошли. ты сейчас его про... Сейчас, можно я тоже попробую? <связь> <связь> <связь> у тебя он в один блок <связь> <связь> <связь> Сейчас, я пока гений э я, я еще гений мысли сейчас. Вот, по-моему, типа по факту практически идеально <связь> Хоть и хоть так снимай Типа спокойной ночи, сынок. Биби-биби-биби. -би -би -би -би -би. А потом он встает. Сейчас, я думаю.. Э, так, ну, типа такого кадра стоит, потом стоит. Спокойной ночи, сынок, биби-би-би. -би -би -би -би -би. Он начинает двигаться, камера начинает двигаться немножко за ним. И потом. Он заходит, закрывает дверь. Зяблик вот этот. Вот этот зяблик закрывает дверь. Угу. Это парни 1 декабря, блядь. Да. Nah. <laughs> Просто камзон. Uh, мы, короче, uh, если кто-то смотрит не понимает, что за корабль, мы собираемся делать. Uh, я сейчас, о, oh, все, маш... я пилю машине ему. И там нужно очень сложная стенка <свы> Сейчас я у меня, короче, сейчас нужно добавить, как будто бы на дне проплывает корабль. Ну, это я так. Uh, у меня есть футажик небольшой. Uh, я его тоже сейчас заснял. Ну да, как заснял, зафоткал. Так. Вершин. Ладно, пока рендерится, я вам почитаю описание моего любимого чая. Где он тут? Нет, не тут. Короче, чай от фирмы. Это мой любимый. Чай для него. Черный чай с женьшенем, берем с добавлением яблока, корицы, кардамона, гвоздики, зверобоя. Цедры лимона, черного перца, амилы, райбоса, курочек бобов и лимонграсса. Согревающий напиток является афродизиак, заряжает энергией, улучшает пищеварение, ускоряет иммунитет. Заваривать водой от 85 до 95 градусов. Настаивать от 3 до 5 минут. Просто Bluetooth наушники и я не понимаю как вообще они к компу подключаются. Так. Ладно, вроде треска пока нет. Если он будет, я кого-нибудь уничтожу. Короче, кто еще не шарит за машине, эту, эта машина должна выйти когда-нибудь. Но ну, вообще, мы ее начали еще, ой, как давно. Просто почему-то забросили. Ну, как почему-то, я просто, просто что-то надоело нам. И мы ее не сделали. Она, по-моему, началась еще до выхода второй серии. Мы ее начали делать. Вот так вот. Сцена, получается, с Райном, Сцена их встречи. И концовка. Все. На слова звучит легко, но там, по-моему, даже, даже не озвучивали.